восьмерка бита S-Spline или Spline, как он там по-английски называется. Откручиваем трубу выхода с ЕГР Трубку. Таким образом. Снимаем разъемы. Один, второй, нажимается вот этот фиксатор вниз, до щелчка. Сервопривода скидываем тягу. Отверточкой. Снизу поддеваем, как говорится, через чужую и скидываем. Для того, чтобы потом открутить вот эти вот эти три болтика и снять сервопривод. Вот, сняли привод заслонки. Наблюдаем вот такую вот вещь, Щекло уплотнительная прокладка соляра, выплескивала вовнутрь. Сейчас откручиваем раз, два, три, 4, 8 вот этих болтов по периметру и нижнюю часть снова коллектора будем вынимать на себя путем приподнимания вот этой водяной трубки и всего остального что мешает коллектор правый от водителя если смотреть 11 -го года коллектор левый если смотреть от водителя 8 -го года что мы имеем мы имеем заслонки люфтов никаких не наблюдается на этом же люфты я думаю видно более-менее как-то но все равно а тут вообще Далее. имеем сервоприводы которые стояли смазал маркер правый люфт тяги отсутствует ну, также практически на снизу отсутствует здесь люфт тяги где-то около миллиметра как этот коллектор дожил с восьмого года до 16 это удивительно.